потому что и сегодня она сохранила в своем составе все те имперские элементы, которые были в Российской империи, в Советском Союзе. Это как э, населенные преимущественно русскими и итальянскими народами территории за Уралом, которые были колонизированы еще на первом этапе имперского расширения. И, с другой стороны, территории, которые были фактически военным образом завоеваны, где э, население выходцы из метрополии, крайне сказали, большинство, как северо Кавказской республики российский советский и, наверное, было больше. В этом отношении Россия, конечно, является империей. Я в данном случае не стал бы, может быть, сейчас говорить о преемственности нынешнего государства Ивана Грузного. Это все-таки очень сложная дефиниции. Но имперская э, сущность государства, попытка извлечь богатства и возможности из освоенных территорий в пользу центра, э, попытка лишить эти территории независимости и полномочий, она очень